Всем привет! В эфире Универньюз в студии Артем Тупичкин. Сегодня в выпуске. День памяти профессора КФУ Александра Рябова. Как попасть в Газпром? Финальный день фестиваля ⁇ День первокурсника. В Калининграде на площадке Балтийского федерального университета прошло заседание Международного совета проекта 5100. Казанским федеральным университетом была защищена стратегия развития вуза. В команду защиты вошли проректоры и ведущие исследователи КФУ. Ровно год назад на 82-м году жизни не стала доктор юридических наук, профессора КФУ, члена корреспондента Академии наук Республики Татарстан Александра Рябова. Ряд мероприятий, посвященных памяти Александра Андреевича, прошел в Казанском федеральном университете. Подробности расскажет Анна Глазунова. Прошел уже год, как не стало доктора юридических наук, профессора Казанского федерального университета, член-корреспондента Академии наук Республики Татарстана Александра Рябова. 26 октября в главном здании КФУ собрались его родные, друзья, ученики. Возле аудитории 240 состоялось открытие мемориальной доски в честь Александра Рябова. Участие в таком значимом событии принял и руководитель аппарата президента Татарстана выпускник Казанского федерального университета Азгад Сафаров. Его воспоминания о преподавателе Александре Рябове в только самые теплые и положительные. Профессор Рябов для меня, для многих его учеников являлся великим учителем. По жизни он был очень веселый, очень жизнерадный человек, открытый, доброжелательный. Все студенты к нему тянулись. И получить похвалу из уст профессора Рябова всегда считалось, я бы даже сказал, наградой. А в попечительском зале КФУ прошла международная научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Рябова. Тема была обозначена как «Актуальные проблемы охраны права собственности на природные ресурсы и объекты». Именно эту тему развивал Александр Андреевич в своих научных работах. Здесь собралось множество специалистов в этой области, представители науки экологического права из разных городов и ведущих вузов. Важную роль в жизни многих людей сыграл Александр Рябов. Я считаю его действительно и учителем как студент и научным учителем, ну и, конечно большим другом, несмотря на разницу в возрасте. Заслуг у Александра Рябова множество. Он не только был автором трудов по правовой экологии, земельному праву, исследовал множество проблем, он также являлся одним из основателей научной школы экологического права в Казанском федеральном университете. Анна Глазунова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Чтобы стать сотрудником крупной нефтяной компании, студенты Казанского университета проходят стажировку уже сейчас. Какие специалисты требуются в «Газпромнефть», расскажет Аделя Шемилова. У студентов Казанского университета есть реальная возможность попробовать свои силы в такой крупной компании, как Газпром нефть. Встреча с ее представителями состоялась в Институте геологии и нефтегазовых технологий. Основной темой встречи стали компетенции будущих специалистов для работы в нефтяной компании. Те задачи, которые сейчас ставятся перед студентами-геологами, это умение... Обрабатывать большие количества, большие объемы данных, это не всегда связано там, с какими-то навыками программирования и так далее. Это могут быть различные современные программные продукты, о том, как мы выстраиваем работу с молодыми специалистами и какие задачи сейчас ставятся перед ребятами, куда они могут прийти и уже как бы начать. В программу встречи вошло собеседование с самыми инициативными студентами института. Подобные встречи и собеседования проходят в Институте геологии и нефтегазовых технологий регулярно. Ребята, которые уже прошли стажировку в компании Газпром нефть, охотно поделились с нами своими впечатлениями. Минимальный срок стажировки был два месяца. Если очень сильно хочется, можно остаться и подольше. Вот. Я там проходила стажировку летом два месяца и в сентябре еще было интересно. Хочу сказать, что ну, компания дала нам очень ценный опыт, и в целом мы ну, очень довольны практикой. Я считаю, что ни одного человека, который остался бы недоволен, просто не было. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В КФУ приведен конкурс на лучший студенческий кружок. Как определялся победитель, расскажем в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете впервые проводится конкурс на лучший студенческий кружок. финальный этап вышел 21 участник. Требования к участникам являются не только формальными. Задачи ставятся гораздо шире, чем участие в конференциях и других мероприятиях своего структурного подразделения. Здесь э, непочатый край работы для кружковцев. Это и связь с общественностью, это и работа с учащимися школ. Тут и проформинационная работа в огромном количестве так сказать, требует участия студентов. Потому что общение со студентами оно всегда более эффективнее, чем я, например, просто выступаю, агитирую, поступает к нам в федеральный университет. Итоги Конкурса будут подведены 12 ноября. Победители среди кружков и наиболее активные участники получат денежное вознаграждение. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет принимает в своих стенах студенческую олимпиаду Я профессионал. О подробностях ее проведения расскажет Аделя Шемилова. Чего ожидать от рынка труда? Этот вопрос является едва ли не самым актуальным для каждого выпускника ВУЗа. Дискуссия на эту тему состоялась в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ накануне презентации студенческой образовательной олимпиады «Я профессионал». В начале обсуждения руководитель образовательной олимпиады пояснила для собравшихся студентов, что с собой представляет олимпиада. Олимпиада представляет из себя испытания в два тура. Первый тур онлайн, и он начнется сразу после окончания регистрации. Регистрация уже идет с 26 сентября и продлится до 22 ноября. Если вы успешно проходите заочный тур, то после этого мы вас приглашаем пройти очный тур. Ну а после подводим результаты и, соответственно, желаем всем стать победителями. В 2018 и 2019 учебном году Олимпиада проходит по 54 направлениям. Ключевая задача Олимпиады – показать, чего ждет от молодых специалистов работодатель, каких практических знаний и навыков. У дипломантов будет возможность получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру ведущих вузов или пройти стажировку в крупной компании. «Золотые медалисты получают у нас магистры 300 тысяч рублей, бакалавры – 200 тысяч рублей. Также все дипломанты Олимпиады получают возможность поступления в магистратуры, ординатуры и аспирантуры ведущих университетов страны, а также мы предлагаем пройти стажировку по вашей специальности. Кроме того, в феврале 2019 года участники Олимпиады, которые покажут высокие результаты в отборочном онлайн-этапе, смогут принять участие в зимних школах по выборному направлению. Адель Шемилова, Ленардо Гутьяров, Универньюз. Полтора месяца упорной работы позади. 25 октября в «Униксе» ярким гала-концертом завершился фестиваль «День первокурсника» Казанского федерального университета. Кто стал обладателем гран-при фестиваля, узнаешь прямо сейчас. 25 октября в концертно-спортивном комплексе «Уникс» ярким гала-концертом завершился фестиваль «День первокурсника-2018» Казанского университета. Полтора месяца упорной работы «Позади»! Кастинги, репетиции, создание сценария, продумывание фишек выступлений, волнение первого выхода на сцену, конкурсные программы институтов, разборы полетов после каждого концерта. В этот вечер жюри дало понять, что все было не зря. День первокурсника – один из самых социально значимых и больших мероприятий нашего университета, в жизни нашего университета. Это событие, когда мы знакомимся с новыми людьми, которые приходят к нам Студенческую нашу среду. В творческом марафоне День первокурсника КФУ участвовало около 8 тысяч студентов всех институтов и юридического факультета. Каждый из них старался переживал в надежде, что именно у его команды получится удивить зрителя и произвести приятное впечатление на судей. Первокурсники молодцы, молодцы все ребята, которые поступили в Казанский университет, независимости. Из какой страны? Гран-при фестиваля в малой группе досталось инженерному институту. В средней группе гран-при получил творческий коллектив Института психологии и образования. В большой группе гран-при у коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универ На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Артем Тупичкан с вами прощается.